Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира» в студии Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Центры подготовки для трудовых мигрантов появятся в СНГ. Выставка-форум «Уникальная Россия» проходит в Москве. Новый взгляд на русскую литературу. Встреча с Виктором Ерофеевым. А теперь более подробно об этих и других новостях. Россия готовит новую образовательную программу для трудовых мигрантов. Центры для подготовки по русскому языку могут появиться в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Об инициативе рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Подготовиться к жизни и работе в России смогут жители Средней Азии. Специальные центры будут размещены в тех республиках, из которых иностранцы чаще всего приезжают для трудоустройства в Россию. По мнению главы Министерства иностранных дел, такие меры сейчас необходимы. В программу подготовки войдут изучение русского языка и законодательства страны. Максимально возможное делают для упорядоченной ситуации в этой сфере. В том числе путем договоренности мы на них сейчас настаиваем, со странами, которые предоставляют основную массу трудовых мигрантов, договариваемся с ними о том, чтобы в этих странах организовывались центры организованной подготовки трудовых мигрантов, для того, чтобы убедиться в нормальном знании, в приемлемом знании русского языка, и не менее важно, в знании и понимании законов и традиций Российской Федерации. В Россию на заработки в основном приезжают жители бывших советских республик. На это влияют экономические и социокультурные связи. Сейчас лидерами таких государств являются Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Большая выставка декоративно-прикладного искусства, живописи и художественных промыслов проходит в гостином дворе Москвы. На экспозицию форум «Уникальная Россия» приехали более тысячи мастеров со всей страны. Год культурного наследия России открывает масштабная выставка форум народного промысла, традиций и культуры. Экспозиция в гостином дворе представляет более 20 тематических арт-проектов. Территория русской моды, лаковая миниатюра, золотые руки России, антиквариат и другие. Большая программа форума предлагает гостям также принять участие в мастер-классах, интерактивных инсталляциях и деловых встречах. Огромное количество продукции, которые мы привезли к вам сегодня. Это сувенирная продукция от нашего художественного цеха. Это огромное количество прекрасных шкатулок, э, ручной работы. Естественно, мы привезли еще дополнительную какую-то продукцию. Это мед, крема. И все это абсолютно из Башкирии, все абсолютно натурально, проверено нашим предприятием. Тут у нас огромный выбор э, батика платков ручной работы, ковров ручной работы. Все, чем славится в принципе республика Башкортостан. Представить богатое культурное наследие страны приехали более тысячи художников, мастеров и современных дизайнеров. Так в сотрудничестве со знаменитым историком моды Александром Васильевым был создан центральный раздел выставки «Традиции и инновации» свои знаменитые на весь мир изделия представляют также крупные художественные предприятия Хохломак, Жель, Жостовская роспись и другие Мы привезли на эту выставку не только изделия традиционные которые выпускают наши предприятия но еще привезли изделия так называемая интерьерная роспись да, вот можете обратить внимание это новое направление все изделия у нас не только уникальные но они еще и функциональные можно использовать в быту Выставка «Уникальная Россия» проходит в Москве уже во второй раз. Традиционно некоторые разделы экспозиции посвящены историческим событиям. В этом году документальный проект представляет Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Он посвящен 1160-летию со дня зарождения российской государственности. Гости экспозиции смогут увидеть бронзовые бюсты всех русских князей, царей и императоров. Посетить выставку форум «Уникальная Россия» можно до 13 февраля в выставочном центре «Гостиный двор». В Сергеевом Посаде прошел творческий вечер памяти выдающегося философа и богослова Павла Флоренского. В XX веке он стал одним из самых значимых мыслителей в России, а современники называли его «русским Леонардо да Винчи». Вся жизнь священника Павла Флоренского прошла в Сергиевом посаде. Здесь он учился и работал в Московской духовной академии, а позже отдал свою жизнь богослужению. Еще в студенческие годы Павел стал особенно интересоваться философией и другими науками. Своей главной задачей он ставил очищение человеческого знания от ложной философии и предлагал свою систему цельного мировоззрения, которая включала в себя христианское богословие, философию, науку и искусство. Творческое наследие священника Павла Флоренска велико и разнообразно. Он был религиозным философом и богословом, ученым есть испытателем, инженером-изобретателем, математиком и теоретиком искусства. Обладая многими дарованиями, отец Павел неизменно стремился к познанию истины. Ей он служил, за нее отдал жизнь. Уже после революции, в годы гонения за веру, отец Павел не отошел от своего дела и встал на защиту церкви и духовного достояния России. В 1918 году он вошел в комиссию по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. Именно благодаря его работе удалось сохранить исторический облик монастыря и мощи его основателя, преподобного Сергия Радонежского. Он убедил, если так можно сказать, светские власти в свое время, обратить внимание, спасти Троицергиеву Лавру, создать тот музейный комплекс, который мы сегодня знаем. В советское время Павел Флоренский вел научную работу во Всесоюзном электротехническом институте. Здесь он возглавил крупные технические разработки. Несмотря на большие заслуги перед Отечеством в 1930-х годах, он и тысячи других священнослужителей были подвергнуты репрессиям. Сейчас память об отце Павле все так же хранит подмосковный город Сергиев Посад. В 2019 году здесь, на месте историка мемориального комплекса, был установлен памятник знаменитому русскому ученому и мыслителю. О личности Петра I расскажет новая постановка в Театре Модерн. Кем был загадочный правитель для своего народа? Что он оставил современным потомкам? Раскроет все неизведанные грани первый спектакль из масштабной трилогии «Антихрист и Христос». В основе этой постановки знаменитая трилогия Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист» и роман Алексея Толстого «Петр I». Исторический контекст и художественное видение здесь работают вместе и максимально раскрывают черты главного героя. Задача зрителей оценить, кем же в действительности был противоречивый правитель России. Также осталось тоже предательство, алчность. То есть все грехи, которые были, они остались в современном обществе. Сегодня, я считаю, что стало еще больше, так сказать, градусов вот этих непонятных отношений, то есть перехода оттуда туда, смотрите, что происходит в политическом мире, в социальном, да, в масс-медиа и так далее. Поэтому это звучит очень актуально. Мы узнаем себя. Мы те же русские, Петр хотел из меня сделать голландца, <с> не получилось. Центральная тема постановки – обращение к истории России особенностям национального характера и идентичности народа. Воссозданные костюмы и декорации Петровской эпохи по-настоящему погружают зрителей в Российскую империю того времени. За основу мы взяли э, Мережковского, хотя у Мережковского Христос и Антихрист. Я поменял местами, потому что считаю, что абсолютно это русская история, движение от смрада, от темного, вертикаль, вверх к свету, то есть от Антихриста к Христу. Вот э, Петр I уже идет, успешен, э, и мы потихоньку приступаем к второму спектаклю Леонардо да Винчи. Спектакль «Петр» открывает масштабную трилогию в театре «Модерн», в которую войдут также истории о Леонардо да Винчи и Иуде. При работе над каждой из премьер используются архивные и исторические документы. Цель каждого театрального действия – показать противоположные стороны знаменитых исторических героев, найти добро и зло. От Ломоносова до Пелевина в Московском доме книги прошла встреча с писателем Виктором Ерофеевым. Автор представил свой уникальный проект «Заговор классиков». Он посвящен феномену русского литературного ренессанса. Подробнее в следующем сюжете. Писатель Виктор Ерофеев создает свою периодическую систему для отечественной литературы. В нее включены истории и судьбы знаменитых поэтов и авторов, начиная с середины XVIII века как их произведения повлияли на развитие мирового искусства и открыли Россию для зарубежья. Об этом в исследованиях рассказывает автор. Русская литература на самом деле совершенно иное явление, чем мы ее представляем. Мы ее представляем, соответственно, смешивая ее прежде всего с нашим ощущением критики. ее. Когда я решил каждого писателя очистить от того, что о нем говорили. По-французски это называется «parluimem», то есть, чтобы писатель заговорил сам, да, дать ему слово, то есть через его заметки, через его произведения. Проект Виктора Ерофеева представляет уникальное явление – русский литературный ренессанс. Именно он определил систему ценностей для нашей культуры. И лишь погружаясь в мир классиков, можно найти их главные открытия и поиски. Я увидел, что мы Совершенно себя не любим, потому что это наша литература, она в сто раз богаче, гораздо более интересная и гораздо более значительная. И идея сама Загора классика, это не потому, что они что-то там сговорились, а наоборот, это значит, что каждый больше всего мечтал о преображении человеческой природы.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 И до свидания.